Привет. Тема платных медиа мы сегодня закончим а, таким очень а, случайным перечислением а, других платных медиа, о которых маркетологу важно помнить. Для чего вообще сегодняшний урок? А, достаточно много современных маркетологов, а, относительно молодых, со стажем около 3-5 лет, тех, кто накопил опыт в основном работы с электронными цифровыми медиа, они забывают о том, что есть, вообще говоря, кроме контекстной таргетированной рекламы и собственного сайта, и поисковой оптимизации, есть еще огромное количество других способов взаимодействовать с аудиторией. Особенно часто это происходит, когда у такого маркетолога нет опыта продаж и работы в полях. И такие люди могут забывать о том, что… Мы общаемся с другими людьми, и мы периодически встречаемся в офлайне. Иногда мы встречаемся за торговой стойкой, а иногда мы можем встречаться с этими людьми на улице, а еще они, оказываются смотрят телевизор, слушают радио и иногда даже читают некоторые журналы. И один из таких очень пренебрегаемых современными маркетологами и отделами продаж инструментов, это холодные звонки, мы все их очень не любим, мы сбрасываем их, когда нам звонят, но до сих пор этот инструмент еще полностью не выжжен. И в некоторых только случаях, я подчеркиваю, в некоторых случаях, когда продажа может быть сведена до скрипта, заказ, это я имею в виду холодные звонки, это заказ холодных звонков в специальных колл-центрах, которые оказывают их как внешнюю платную услугу. То есть не создание своего колл-центра, а заказ этой услуги в стороннем колл-центре. Вот если продажу вашего продукта можно сформировать в некий скрипт, причем вы заранее проработали, вы знаете своего потребителя, почему эта потребность возникает, какова будет польза, чтобы у потребителя не возникала мысли о том, что... Ну, его пытаются напарить сейчас и продать ему то, что ему на самом деле не нужно. Холодные звонки могут быть достаточно ценным инструментом, особенно если очень велика конкуренция в цифровых каналах, и они почти полностью исчерпаны в этой конкуренции. Поэтому подумай, может быть, где-то это может сработать. По крайней мере, можно провести эксперимент. Прелесть холодных звонков заключается в том, что эксперименты с ними крайне дешево. Ты просто садишься и начинаешь сама прозванивать клиентов. Класс. Это 10 звонков, ничего не стоит, кроме времени, усилий и нервов, возможно, если это не очень любишь звонить, но зато очень круто прорабатывается. Другой инструмент, я обещал, что список будет эклектичный, это коллаборация с блогерами. это когда мы находим каких-то специалистов э или просто лайфстайл блогеров, которые ведут свои блоги в instagram, YouTube э в вконтакте, в каких-то других э каналах. И договариваемся с ними о какой-то совместной деятельности. Это может быть приезд к нам на производство или какая-то беседа, интервью сейчас довольно популярный жанр. В общем, здесь надо фантазировать. Здесь есть большой ряд проблем. Я не говорю о том, что это классный суперинструмент и дело не в палеве фишек. Я от этого очень далек. Речь скорее о том, что иногда а, этой, этим инструментом пренебрегают а, компании, которым кажется, что мы ну, с какими блогерами мы можем... Там, делать эти коллабы, кому мы интересны, мы не занимаемся шоу-бизнесом, мы не, шоу мы не а, из индустрии красоты, вот как здесь на моде изображено, да? мы там какое-нибудь хардкорное B2B-производство или логистическая компания. Кому с нами может быть интересно работать? Но возможности, с моей точки зрения, есть всегда. И более того, блогеры, у которых может быть достаточно большая аудитория, интересная вам, могут быть еще недостаточно разогреты с точки зрения цен. И, в общем, об этом инструменте тоже важно помнить. Но там есть достаточно большое количество рисков. К сожалению, поскольку сама это, этот сегмент появился не так давно относительно рынка, блогеры не умеют пока в массе своей адекватно работать, с бизнесом они не умеют говорить на бизнес-языке, Uh, у них абсолютно непонятное, непрозрачное ценообразование, у них неконтролируемый результат uh, того, что вы получите. То есть здесь есть много проблем, но, к счастью, рынок уже структурируется. Появляются агентства, которые продакшн-агентства, uh, которые адекватно умеют работать с блогерами и переводить на их язык с языка бизнеса и языка заказчика, которые умеют адекватно оценивать результаты и так далее. Поэтому, в общем, uh, как минимум не сбрасывай этот инструмент со счетов. Другой, опять, это я абсолютно в разных набрасываю частях рынка, пример платного медиа — это реклама в музыке ВКонтакте и в Яндекс.Музыке. Там на бесплатных тарифах, возможно, ты слышал или слышал, включается звуковая реклама, аналогичная рекламе на радио. Прелесть таких каналов может заключаться в том, что там еще недостаточно высокая конкуренции, поэтому контакт с целевым потребителем может быть ниже. Поэтому на уровне экспериментов, опять же, возможно, имеет смысл. Классическими каналами, конечно, они не очень доступны микро и малому бизнесу. Да? Мы не можем легко взять и сделать телерекламу, как это было в начале 90-х, когда вентиляторный завод московский размещал рекламу в прайм-тайм на канале ОРТ на тогдашнем Первом канале. Но, тем не менее, какие-то инструменты наружной рекламы могут вдруг оказаться ценными, а ты ими пренебрегаешь. Или какие-то тематические, возможно, журналы или отраслевые журналы, которые кажутся, что ну, их никто не читает, они лежат в приемных у каких-то пожилых дядек, которым скоро на пенсию. Такие мысли всегда могут быть у маркетолога, особенно у молодого в голове, но я очень рекомендую вот в своей карте мира попытаться отбрасывать эту мысль, потому что это тоже когнитивное искажение маркетинговое, и относиться к ним как абсолютно тем же платным медиа, которые ты знаешь, кроме них. И размышлять о них тоже в контексте высокорисковых и низкорисковых инструментов, возможности проверки гипотез, тестирования и так далее. То есть про телек мы, и, и про классическую радиорекламу мы знаем, что… Ну, там особо, в общем, гипотезы не потестируешь и задешевый эксперимент не проведешь. И очень длинный цикл э, проведения рекламной кампании, очень сложно мерить результат. Хорошо, но, возможно, когда-то ты дорастешь до тех масштабов, когда и на этом уровне можно будет выделять бюджеты на эксперименты. Или ты сейчас закончишь этот курс, а потом, когда ты устроишься работать в фармацевтическую компанию, в которой тебе нужно будет уметь работать с этими медиапланами и исследовать долгосрочные результаты изменения бренда-ауэренс в случае размещения телерекламы какого-нибудь препарата. Поэтому, в общем, не стоит относиться к этим инструментам с пренебрежением. Как мы видели, из вот этого очень разбросанного, это я специально набросал такие четыре супер разные точки, чтобы получился такой тетрайдер. Они бывают и горячими, и более горячими, как телевидение, и холодными, такими как журнальный текст. Там в основном в таких платных медиа пользователь является зрителем, точнее, потребитель является зрителем, и чуть в меньшей степени пользователем, но это достаточно редко. Uh, скорее, это зритель все-таки и достаточно редко актером. Uh, почти всегда, почти все из перечисленных платных инструментов — это инструмент создания спроса. И почти всегда мы говорим вот про этот, uh, про этот этап. Поэтому если ты uh, стратегически вот прорисовываешь точки касания на пути путешествия потребителя и видишь, что у тебя первый этап не дотягивает, то ты вспоминаешь, что ну, ага, есть, есть таргетированная реклама, но там, мы тоже это обсуждали, стоимость показа и стоимость клика будет непрерывно только расти да, в таргетированной рекламе. Потому что за одного и того же потребителя сражаются в том числе и крупные бренды. Микро и малым бизнесам приходится лавировать и бороться не на бюджетах, а на точности нацеливания рекламных сообщений. И на экспериментировании с другими рекламными каналами, которые в силу своего масштаба и неповоротливости более крупные компании позволить себе не могут. В том числе да, коллаборации с какими-то более мелкими блогерами, например, до которых не дойдет а, Procter Gamble или Unilever, или какие-то другие инструменты. То есть, в общем, это я к тому, что с первым этапом тебе может придется экспериментировать. И вот помнить про разнообразные другие платные медиа, кроме контекста и таргета, очень-очень важно. Ну, мы проговорили о том, что это платные медиа. Абсолютно та же самая история с бюджетированием платных медиа. Важно помнить, что часы могут выделяться не только на организацию, рекламной кампании, но и на продакшен рекламной кампании. Например, продакшен видеоролика. В случае, если у нас идет какая-то коллаборация с блогером, ее можно делить точно таким же образом. То есть есть затраты, те деньги, которые мы платим платформе, то есть блогеру, условно говоря. Туда же входят, если мы передаем бартерам или дополнительно какую-то свою продукцию для тестирования, для анбоксинга или еще для чего-то. Но вместе с этим у нас могут быть еще затраты на часы продакшн команды на то, чтобы это адекватно отснять со своей стороны, оценять у себя на производстве, что-то подготовить для этого. То есть вот это бюджетирование тоже важно помнить, что включает в себя обе составляющих, и если какая-то из них теряется, то она либо не добюджетирована и могут возникнуть проблемы в ходе проекта, либо она не разнесена с точки зрения бюджетирования, и тогда могут быть проблемы с управлением этим бюджетом. С kpi тоже, в общем, понятно, но чуть хуже, чем с таргетированной и с контекстной рекламой. Они гораздо менее измеримы, причем телек измерим вообще очень плохо. Только в долгосрочной перспективе и с, со сложными инструментами и дорогими, типа, медиалогии бывших ТНС, либо… И, и как с блогерами, например, ну, мы можем, конечно, померить э, переходы по ссылке в YouTube и описания. Мы можем посмотреть количество просмотров, но мы далеко не всегда это можем измерить в конкретном результате. Мы не можем посчитать, э, сколько из тех людей, которые посмотрели видеоролик на YouTube, потом придут, например, по прямому запросу на наш сайт и так далее. Это достаточно сложно сделать. Вот. Поэтому с измеримостью могут быть нюансы. И каждый отдельный инструмент нужно отдельно раскладывать по э, спектральным характеристикам, которые ты используешь для того, чтобы управлять своей маркетинговой системой.